Мы сейчас уже говорим не просто о построении отношений со всеми людьми. Мы сегодня рассматриваем вот эту вершину взаимоотношений мужчин и женщин. Дело в том, что мир очень любит человека и всячески помогает ему здесь, в этой жизни, решать его вопросы. Разными методами помогает подсказками, знаками, знаниями разными, книгами умными, учителями мудрыми. Главное — не пропускать этих знаний, не отказываться от них, не держать дверь закрытой. И не лениться. Вот это очень важно. Не лениться. И тогда все будет замечательно. Учеба, конечно, начинается рано. Еще находясь в утробе, уже ребенок многое что, чем учится, познает и так далее. Но эту часть мы не будем рассматривать. Так как у нас стоит вопрос именно построения вот таких вот, добрых, уважительных, дружеских, любящих отношений между мужчиной и женщиной, то мы берем момент полового созревания. То есть тогда, когда появляется в жизни не просто человек, ребенок, мальчик, девочка, а уже подросток, юноша, девушка, то есть они уже становятся... личностями и в половом значении. Момент полового созревания, созревания очень важный момент. В это время человеку дается зачетная книжка жизни. Она, конечно, невидима. <связь> То есть так явно не проявлена. Но она существует. Она есть. И в этой зачетной книжке, а многие были студентами или есть студенты, знают, что это, что такое зачетная книжка. В этой зачетной книжке указываются предметы, по которым надо сдать зачеты, экзамены. И вот с этой зачетной книжки юноша и девушка начинают двигаться по жизни, решая те задачи, которые отражены в этих предметах. А в этих предметах значится отношения с отцом, отношения с матерью, отношения со сверстниками, отношения с родственниками, Притом не просто со сверстниками, а отдельно с девушками и с мальчиками. То есть, вот основной набор предметов. Притом, есть детализация определенная. Но мы об этом чуть попозже поговорим. И вот они идут с этой зачетной книжкой получают какие-то уроки, решают задачи, не решают задачи, и в эту зачетную книжку ставятся оценки. И когда человек решает все те задачи, сдает зачеты и экзамены, и зачетная книжка оказывается заполненной и с хорошими оценками, то он получает диплом мужчины или женщине. И вот дипломированный мужчине, дипломированному мужчине и дипломированной женщине мир предлагает, соответственно, дипломированного мужчину или дипломированную женщину. Соответственно. То есть все по подобию. Но таких, но таких очень мало но таких очень мало которые получают в нужное время свои дипломы Чаще всего и большинство людей идут с зачетной книжкой не заполненной и на одну треть, или с плохими оценками <смех> на протяжении всей жизни. И пытаются создавать семью, не имея диплома, не имея права, то есть, создавать ее. Но создают, упорно пытаются создать, добиваются всячески. Всячески ходят на лекции, ходят к бабушкам, снимают венец безбрачия, сняли, получили, мужчину выпросили, в церковь ходят, вымаливают, получили, но диплома-то нет. И по подобию получают именно такого же, недипломированного. Мало того, через этого недипломированного они получают весь набор незданных зачетов и экзаменов. Решайте. Не хотели в свое время? Решайте сейчас. Хотите замуж, пожалуйста? Или сдавайте экстерном все? Это возможно осознавая все это. Или получите, распишитесь, а дальше уже творите то, что можете. Вот она картина. Похоже? А экзаменов много, зачетов много. Нужно успеть до 20 там, с лишним лет их все сдать. А молодежь, не зная того, откуда она знает. Родители, что ли, подскажут? Родители сами не знают, родители сами не дипломированные. Тоже также же вымолили, выпросили, утащили. И вот они не успевают действительно сдать эти зачеты. И вот молодежь, я уже говорю, молодежь тратит время бездарно на разные тусовки, на какие-то мероприятия. Ну ладно, тусовки, мероприятия, вещь нужные. Молодежь энергию должна куда-то девать. Но это же надо делать разумно, мудро. Нужно же использовать это для сдачи экзаменов, зачетов. При желании можно очень быстро, действительно, экстерном сдать это все. А что значит сдать экзамен? Встретились юноши с девушкой, пообщались, потанцевали. Он проводил. Какие разговоры они ведут? Как она к нему относится? Что она о нем думает? Ведь в зачетной книжке учитывается и внутреннее состояние, и мысли. Да, он такой, она думает про себя. Там назовет еще как-нибудь. Рассказывает потом подругам, какой он. То есть снисходительно отнеслась. Унизила мужчину будущего. Пожалуйста, неот, Обидела. Или обиделась. Ну и так далее. Понимаете, то есть в зачетной книжке принимается зачет экзамен с данным в том случае, когда... Отношения закончились положительно. То есть на доброй основе. Да, они могут расстаться. Да, этих мальчиков, девочек может быть много. Но все отношения, помните, опять же, вопрос отношений, выстроены на доброй, уважительной, дружеской основе. И она оглядывается, сзади нет ни одного обиженного, и обижаться не на кого она всем благодарна за те встречи за те уроки за те какие-то радости жизни и все и она вовремя получит диплом но я сейчас говорю для девушек в принципе это для юношей тоже самое относится к юношам тоже и вот тогда действительно наступает срок когда все происходит естественным образом, и она получает этот подарок. Но мы сейчас говорим о молодых, о юношах и девушках. Но в этой аудитории много тех недипломированных, которые уже натворили кое-какие дела, даже умели сумели точнее сотворить и детей и внуков и внуков не имея дипломов и вроде бы что-то получилось только вот со здоровьем что-то плоховато счастье маловато у детей проблемы, А все это вылезает как раз в те не сданные зачеты и экзамены. Поэтому, уважаемые, срочно доставайте свои уже пожелтевшие зачетные книжки. И экстерном, бегом сдавайте зачеты и экзамены. Какие экзамены надо сдать? Здесь уже мелочиться нельзя. Здесь надо. По -крупному. Значит, основной экзамен, который нужно сдать, сейчас мир создал все условия и очень так благосклонно относится к человеку, позволяет экстернам, друзья мои, сейчас время такое, когда деканат добрый, позволяет вам очень многое. Прощает ваши пропуски, ваши неуды и говорит, ну сдай всего один экзамен, один экзамен и получишь все. Сейчас требуется вот от таких второгодников всего сдать один экзамен. Время сейчас позволяет такое. И какой это экзамен? Милые женщины, для вас, говорю, пока, да, конечно же, женственность. Один всего на все экзамены, на женственность. И этот экзамен можно сдать в любом возрасте. В любом возрасте. А учитывая то, что сейчас в мире дипломированных женщин очень мало, у мира подарков много. Торопитесь. Мужчины есть дипломированные пока еще. Потом будет сложнее, когда все женщины начнут сдавать экзамены. Да, дипломированные. Мужчин может уже немножко и дипломированный будет сложнее. Хотя, я думаю, мир гармоничен, как-то постарается и этот вопрос решить. Для мужчин тоже устроит какой-нибудь экстернат и выпустит досрочно еще ряд дипломированных мужчин. Но тем не менее, шутка шутками, но действительно, сейчас любая женщина, сдав экзамен на женственность, реально может получить классного мужчину. Выпустит в жизни, условно, да, срочно. Да. Всегда дается по подобию. Всегда. На объем сданного, на качество, то есть по качеству собственному придет и качество соответствующего мужчины. Обязательно всегда соответствие. Всегда есть соответствие. Если даже изнасиловали ситуацию, притянули кого-то к себе искусственно, все равно там подобие будет выполнено. Значит, в нем есть то, что соответствует вашему вот этому усилию. Поэтому всегда... В паре они соответствуют друг другу. Всегда. И не пытайтесь с этим спорить, просто попытайтесь найти действительно это соответствие. Это придаст вам мудрости.